Друзья, я рад приветствовать вас на канале Питый Горбатьюкс. Сегодня у нас рубрика «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать следующую короткую фразу. Тот самый или именно тот. В переводе это будет «the very». Например, как сказать «тот самый мужчина». The very man. А как сказать «та самая женщина».